Казанский университет – один из трех старейших университетов в России. Его особенность – это историческое наследие и богатый архитектурный ансамбль. Подробнее об этом расскажем в нашем следующем сюжете. Согласитесь, что современный облик Казани трудно представить без двух высотных корпусов университета. Две высотки, построенные во второй половине 20 века, возвышаются над центральной частью города по соседству с более старинными главным корпусом, химическим институтом имени Бутлерова и анатомическим театром. Начать наш экскурс в историю архитектуры Казанского университета мы хотим совсем не в Казани. Мы находимся в Москве, в месте, где во многом зарождалась советская архитектура. Проект «Пионер» смелой интеграции нового архитектурного языка в историческую ткань города — это Новый Арбат, или проспект Калинина, как он назывался в те времена. Административные здания книжки, фланкирующие широкую автомобильную магистраль с одной стороны, и 24-этажные жилые здания свечки с другой стали предвестниками новой эстетики и нового подхода к архитектуре во времена Хрущевской оттепели. Как и высотные корпусы Казанского университета, дома на Новом Арбате в свое время кардинально изменили историческую ткань городской среды сама эстетика того времени, начало 60-х, 70-х годов, она не предполагала какого-то бережного отношения к сохранению исторического наследия, к вниманию к масштабу собственно, исторической ткани. И вообще сама историческая ткань, она считалась уже чем-то таким отжившим и не самым ценным, поскольку это дореволюционные постройки, доставшиеся Советскому Союзу от имперского времени. Но мне кажется, это такой в какой-то мере, может быть, даже и политический был вопрос в том, чтобы максимально противопоставить новую архитектуру нового времени той архитектуре уже существующей вообще любое преобразование для людей болезнь и это очень много примеров архитектуры. здесь было то же самое но мне кажется то что в целом люди воспринимали это позитивно потому что они в этом видели будущее Типичные здания появляются по всему Советскому Союзу. В Казани высотки появляются в 1973 году и в 1977. Высотки Казанского университета становятся главными архитектурными представителями приволжского постмодернизма. Можно сказать, что есть даже...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 Для университетских зданий типа Хрущевских высоток характерны просторные помещения на первых этажах. Так, во втором корпусе это мраморный зал, поточные аудитории, а также пристройка в виде научной библиотеки. В Институте физики это просторный холл и кафедральная аудитория, которых в этих учебных корпусах по две штуки. Наличие таких пристроек — это еще один признак подобных зданий. Помимо практической пользы, эти пристройки еще и заполняют объем, что делает внешний вид здания более органичным. Благодаря этим горизонтальным частям здания высотки казались менее чужеродными по сравнению с исторической дореволюционной частью города. Проект обеих высоток Казанского университета разрабатывался архитекторами Бондаренко, Кашинцевой и другими. Появившиеся в 70-х годах высотки Казанского университета во многом сформировали символический облик города, образовали новые ансамбли и вписались в уже существующую городскую среду. Роберт Хасанов, Надежда Дик, Рустам Мирхасанов, Александр Кузнецов, Универньюз.